Уважаемые товарищи, этот зал давно не имел такой представительной и массовой аудитории. В свое время Жарас Иван Салферов, гениальный ученый, Нобелевский скулориат, который 20 лет у нас верой и правдой служил науке и образованию, работая во фракции КПРФ в Государственном Думе, вместе с Мельниковым, они возглавляли комитет по науке и образованию. От нашей Думы за последние годы в Совете Европы только Мельникова, Иван Валович там комитет по науке высоким технологиям. В нашей фракции каждый второй третий имеют ученые степень. прошли великолепную школу вузовской работы и общеобразовательной. Я благодарю всех вас, что вы так дружно собрались на главный вопрос современности – это наука и образование тем более ее работа и развитие в условиях санкций и кризисных условий. Мы давно подготовили закон образования для всех, и я был уверен, что власть ее активно поддержит. Тем более жан Иванович Чалфера в этом зале с такой-то представительной аудиторией прочитал три выдающиеся лекции. Мы их распространяли, посылали в вузы, в школы, в Академию наук. Первая лекция была советский-американский атомные проекты, которые дали несколько сот новейших технологий. Вторая наука и власть. Никакая власть не может быть уверена руководить страной и развивать ее, если она не имеет хорошей науки, и фундаментальной, и прикладной. И третья лекция была, почему социализм по работе Эйнштейна, который тот написал вскоре после войны Видя, как американцы сбросили атомные бомбы на головы японцев Хиросимы и Нагасаки, он почувствовал, что зреет большая атомная война. Видимо, как крупный ученый и причастный к этому атомному проекту, он понимал, что появился тогда первый атомный план бомбардировки советской страны, и этот план назывался «Дропшот молниеносный удар». Мы очень просили при отчете премьер-министра неделю назад особое внимание уделить этой теме. Подготовили необходимые рекомендации, пробировали, создали школу будущего. Это школа рядом в совхозе имени Ленина, где есть и производственное обучение, и профориентация, и парк по мотивам сказок Пушкина лет и многое-многое другое. Я приглашаю, кто интересуется нашим опытом, ознакомиться. Это действительно школа и учебные заведения будущего. Почему мы придаем этой теме особое звучание и особое значение, небольшой исторический очерк? Вот только что недавно подписал Путин. И Мишуисен вместе с Иренпинем и почти полным составом китайского правительства целый пакет важнейших документов. Важнейший. От них зависит наша безопасность, наше будущее. Сумеем ли переориентировать продажу в том числе и своих сырьевых ресурсов с Запада на Восток. Сумеем вырваться из той петли и того тупика, куда нас загнали реформаторы и перестройщики так называемых лихих 90-х. От этого зависит очень много. Я в Китае был много раз, С Си Диньпинем познакомились, когда он еще был мэром Шанхая. Это выдающийся, талантливый человек. Все западные средства орали «не поедут», потом говорили «поедут на ультиматум». А потом, когда подписали важнейшие документы, они будут определять развитие наших стран и в целом планеты в ближайшие десятилетия – Сейчас шипят из океана и Западной Европы, и все подались в Китай, пытаясь нивелировать эти важнейшие соглашения. Я встречаюсь с Идиньпинем, готовим меморандум взаимодействия наших партий, депутатских групп и молодежных. Я а вот сказал, хочу съедить в гости Конфуцию. Конфуция еще за 500 лет до новой эры произнес фразу, которую должны запомнить все правители мира. Он сказал, детей надо учить бесплатно. И кто бы к нему не приходил из любой провинции, он учил бесплатно и кормил их, прекрасно понимая, что знания будут определять будущее. Но напомнить хочу, что весь первый состав китайского руководства, китайской республики, все почти учились в нашей стране. Дзянь прекрасно знал русский язык, Любил очень Толстого вместе с Тарадубцем. Его там встречали и провожали. Он проводил реформы Донцепина и очень успешно. Я хочу подчеркнуть, что и наши правители в свое время предлагали реконструировать выборную систему образования. Когда мы вчастую продули русско-японскую войну с унижением и впервые за многие годы с потерей пол Сахалина, Курильских островов, унизительный мир подписали. Тогда Столыпин пришел к царю и принес предложение принять закон о всеобщем начальном образовании. Николаю II не нужна была грамотная страна. Закон приняли спустя 10 лет, в 16-м, когда уже продули Первую мировую. Ленин начал не только чрезвычайные комиссии по борьбе с преступниками и бандитизмом, на чрезвычайной комиссии по борьбе с безграмотностью и безпризорностью. Полуграмотная страна через 10 лет стала самой грамотной. Мы вкладывали в образование и в науку все, что могли тогда вкладывать. Даже когда фашисты здесь стояли под Москвой в 17 километрах, стояли на Волге под Сталинградом, страна тратила на образование более 7%. Сейчас она тратит гораздо меньше. А в 45-м победном тратили почти 14. А 50-е встретили, каждый пятый рук вкладывали в науку и образование. И не случайно мы первые прорвались в космос. И когда приехали на первую после войны всемирную выставку, приехали, то вся Европа, весь мир, в Брюсселе ходили с изумлением, смотрели спутник, который уже побывал в гостях у Всевышнего, смотрели первый самогодный комбайн, который завод «Россельмар» где Коломейцева работал, создали. Смотрели уникальную нашу машину «Волга», которая получила Глан-при, была признана лучшей лиховой машиной мира. Смотрели на первый бакет Обнинской атомной станции, которая уже была построена и служила не войне, а миру. Мы все сделали для того, чтобы создать блестящую новую. Я этот экскурс делаю для того, чтобы вы почувствовали, что все наши беды начались после 1991, когда главный удар был нанесен не только по экономике. Всю экономику отдали Чубайсу и 50 ЦРУшников посадили. Сейчас Михалков с удовольствием это показывает, хотя мы ходим в ходе импичмента Ельцина все показали эти проделки продали ваши заводы и фабрики, уничтожил почти 80 тысяч, меньше 3% реальной стоимости. Меньше 3%. Не казалось денег ни на науку, ни на образование, ни пенсионерам, ни детям войны, ни многодетным. Не казалось денег. Сейчас выруливаем из этого тупика. Без поддержки качественное образования. решить эту проблему почти невозможно. В заключение хочу вам продемонстрировать документ. Я его показывал в Думе. Все видели, все правители. Видели. Я его показывал и говорил, мы обязаны остановить этот разбой. Чему вы не верите людям, которые всю жизнь работают? У моей семьи имеет общий стаж 350 лет, 10 педагогов. Я сам начинал в 17 лет сельским учителем, преподавал в университете и матанализ, и философию. У нас семейный стаж 200 лет. Я говорю, почему вы нам не верите, люди, которые прошли через это и прекрасно понимают. Вот у меня документ, написано конфиденциально, секретно, только для служебного пользования. Доклад под номером «Россия. Образование в переходный период 22 ноября 1994 года». По сей пару действует. Подготовлено Всемирным банком. Настоящий документ имеет ограниченное распространение, и он не может использоваться в других целях. Только согласие показывать непосвященным всемирного банку. Наняли это не, это не образовался это уничтожители образования. Сотратили миллионы долларов, рассовали по карманам. Я демонстрировал их, их тут почти 100 страниц. Начинали с начального образования, убрать его оно не нужно. Всю систему общественной дисциплины, убрать его. Основные базовые предметы, их было 17-19, Выхолосить почти математика, русский, литература. Все, собственно, что формирует гражданина, человека и убежденного полноценного специалиста, в принципе. Инженерные, не нужны, нужны бакалавры, магистры Я говорю, каким образом вы будете работать на заводах? Каким образом? Где то Токаря, Слецарь, Фрезеровский, где инженеры, где специалитет? Каким образом? Вы объясните мне. моя там. Сидел один 10 лет, и Ливанов 10 лет, 20 лет. Уродовали все образование. Все знали, все говорили, все выступали, все слышали. А теперь похватились. Если вы завод мне взорвете, я его за два года заново сделаю. Но если вы взорвали систему образования, которая формирует личность человека, которая закладывает фундамент на будущее, вы взорвали два поколения, вы на 30 лет вперед травму нанесли всеобщее. Вот эту травму сейчас начинаем залечивать. Послание президента, прекрасно было сказано, эту кривату, эту всю символонку долой, ЕГЭ и прочее, я демонстрировал здесь. Результаты диктанта Рядом МГУ Я там докторскую защищал Пять часов защищал Поручили завалить, но не справились И так далее Я им принес, как написали те Кто выбрал профессию Журналиста Главной своей профессией, профессии их, Литература, образ Создается Творчеством твоим Меньше восьми почти никто на странице не сделал это полуграмотные люди, инопланетяне, ведущие вузя. И это до конца не подействует. Вот сейчас дана установка. Откровенно вам хочу сказать. Прошло два месяца, а я не вижу соответствующих шевелений ни министерства высшего образования. Тот же Ливанов сидит, по-моему, в фистике. Недавно туда потащил опять тоже из 90-х. Эту э, самую мертвечину, которая пахнет коррупцией, воровством и разложением, собственно говоря. Мы все должны сейчас с вами не просто озаботиться. Мы после наших слушаний, там что отчет правительства, поручения президента все настроены провести полноценные нормальные реформы. Но у нас нет запаса времени, мы его потеряли. Вот сейчас генерал Соболев приехал. Мы уже 12 тысяч детей приняли из Донбасса. Я когда увидел со второго класса там, по соровским учебникам ненависть к всему русскому, святому, народному, когда стали за горло снимать Пушкина, Суворова, всех государей, не говоря уже наших солдат-победителей. У меня отец сражался 4 месяца за Одессу под Севастополем, ногу потерял. И воспитывают новое поколение, ничего общего не имеющего, ни с историей, ни с правой. Но вот на две недели детей привозят, и через три дня они живают, через неделю они удивляются. А через две недели уезжают, но мы в площадь, ВДНХ, Храм Христа Спасителя, места боевой славы, школа мастеров все остальное. То, что формирует у человека цельное представление о нашей жизни, о общей истории о наших победах, трудах, без этого не решить победно нашу спецоперацию. Поэтому наша задача сегодня максимально все рассмотреть в детали. Но я делаю водное вступление, хотел, чтобы вы прочувствовали, что наша фракция и специалисты крайне задачены и озабочены состоянием науки и образования. Мы все делаем для того, чтобы ее поддержать. И для этого у нас есть и силы, и средства, и общественная поддержка. Нас поддерживает Академия наук. Мы подготовили к ней шагу достойной жизни. Вместе с Академией наук на Орловском форуме приняли ее и будем настойчиво реализовывать свою программу.